приветствую всех на канале нет мы не картошку жарить сюда пришли а паять какую-нибудь херню к алюминию. чтобы припаять обычный лужонок провод к медяшке мы что делаем правильно мы ее зачищаем зачистили Лудим и паяем. Причем после того, как зачистили, можно даже завтра припаять. А с алюминием такой вариант не прокатит. Да ладно! А не прокатит, потому что у медяшки оксидная пленка образуется постепенно и очень долго. В случае с алюминием это происходит мгновенно. Только мы попытаемся зачистить кусочек алюмишки, как тут же образуется оксидная пленка. И фу, и чем ее залудишь. И сейчас сразу все скажут, дядя, ты втираешь мне какую-то дичь. Нет. Можно же было использовать обычный флюс для пайки алюминия. Я вам скажу, не все флюсы одинаково полезны. Это уже проверена практика. Это первое, я даже больше скажу. Не у всех есть магазины, где они продаются. Поэтому мы поступим более простым. Способом. И чтобы припаять наш луженый провод к этой алюминиевой херне, не придется даже никуда ходить. Для этого понадобится всего лишь спиндить чуть-чуть растительного масла у жены. Совсем чуть-чуть. На донышке. На донышке, я же сказал. А суть заключается в том, чтобы алюминий блокировать доступ к кислороду. Можно же, конечно, использовать не моторное масло. Но за моторное масло... Особенно вонь после него с вас обязательно спросим. А так вы скажете картошку жарить. Ну просто действительно. Итак, я специально взял все, что нашел у деда на балконе. Брутальный советский паяльник. С переделанной на современную вилку кусок лужоного провода. Кусок алюминиевой херни в виде диодного масса с радиатором. Ну, предположим, что нам нужно припаяться к этому радиатору. Его нужно заводить. Ну что ж. Включаем паяльник. Так, ну чтобы упростить задачу, я тут еще спиндил у жены ватных палочек. Вот. Чтобы это было максимально. Ну, допустим, вот здесь, да? Мазал. Так, ну зачищаем. Так, ну все, берем припой и погнали. <музыка> Такими движениями втираем держаем масло вон видите все оно уже в наше зачищенное место начинает вот где я зачистил там оно и забудилось прекрасно умеете могете просто можно видеть вот это место вот оно отлично залудилось все берем наш мирный провод Черт. и припаиваем можно сразу даже два их сюда прямо вот так вот блин а какой запах приятно стоит а, -а, -а балдеть как будто реально что-то жарили так ну все ну припаялась припаялась нас Ты еще не можешь припаять к алюминию? Тогда мы идем к вам.